Всем привет дорогие друзья, наверное вы заметили, что я резко перескочил с депозита 4000 на 11 или 12, не помню сколько там у меня было Вот, сейчас я вам расскажу, что произошло со мной за полтора месяца с моим депозитом В общем дело было так, две недели я торговал, помните, только в плюс, у меня не было ни одной просадки Торговал я по трем ступеням Две недели были идеальные, я очень много заработал, разогнал депозит примерно на 700% и со мной началось самое страшное, что может быть с трейдером. Это двойной тильт, так называемый. Тильт – это эмоциональное состояние, очень плохое эмоциональное состояние, которое не позволяет нам зарабатывать. И сначала у меня был положительный тильт, то есть я считал, что я все могу, что я профессиональный трейдер, что все сделки у меня заходят в плюс, куда бы я ни поставил. И вот я получил свою первую просадку, три сделки у меня первые зашли в минус. И далее началась серия сливов. То есть за положительным тильтом сразу следует отрицательный тильт. Это уже когда чувство, что у меня ничего не получается. Что я уже рынок не мое и все такое. И вот постепенно начал я сливать свои денежки. И тогда мне следовало уже остановиться. То есть на недельку или две прекратить торговлю. Но я решил продолжать до конца, не сдаваться. Делать видео. И, в общем, так все слил. До последней капли. И решил уже по крупному закинуть 10 тысяч. Вот. И торговать фиксированной суммой. Но тогда я не учел, что... Что, чтобы торговать фиксированной суммой, нужно иметь хотя бы 60% прибыльных сделок. Торговал я по 3% от депозита примерно полмесяца. И в итоге... Получил просадку в 3000 рублей. Закинул я 10 тысяч, кстати, с бонусом. 3000 бонуса, поэтому 13 тысяч у меня было тогда. Вот. Получил я просадку, значит, и решил опять сменить манименеджмент на такой, который бы мне позволял зарабатывать даже 40% успешных сделок. Этот манименеджмент – это 6 ступеней. С начальной первой ставкой 100 рублей, то есть 1% от депозита первая ступень. И также я сменил свой риск менеджмент, я делал всего по 3 сделки в день, какими бы они ни были. Раньше я делал по 3, по 5 плюсов в день, а сейчас просто по 3 сделки в день или по 2 сделки в день, если они обе заходят в минус. Давайте я покомментирую немножко свои сделки. Как видим, первая ступень меня заходит в минус. Далее я перехожу на вторую ступень, здесь открываю сделку вверх от уровня поддержки. Ждем, чем окончится эта сделка. Остается 10 секунд, уровень пробился у нас, уровень поддержки, и сделочка заходит в минус. Да, кстати, тогда мне еще сложно было торговать, потому что у меня еще действовал такой тильт, и много сделок у меня заходило в минус. У меня было примерно там 50, да, даже 40% прибыльных сделок. Но тем не менее я смог зарабатывать по шести ступеням. То есть самое важное найти свой мани-менеджмент, свой подход к рынку свой подход к торговле. У вас может быть хоть 30% прибыльных сделок, но вы все равно сможете выходить в плюс. Здесь, смотрите, уже третья ступень, зашел от уровня сопротивления уже по тренду на 5 минут. И ждем, чем закончится эта сделка. Остается 10 секунд. Очень опасная ситуация. И вот сделочка заходит в плюс, и после такого плюса я перехожу сразу к первой ступень. То есть теперь подробно я сливаю. Первую ступень, перехожу на вторую. Сливаю вторую, перехожу на третью. При любом э, выигрыше, как бы так сказать, я перехожу обратно на первую ступень. Надеюсь, здесь все понятно. Я, конечно, слил те свои деньги, но ни в коем случае я об этом не жалею. Слил я всего лишь тысячу рублей, потому что вложил я тоже тысячу. И на эту целую тысячу я обучался целый месяц, представляете? То есть месяц учебы за тысячу рублей. Вот такое вот видео у нас получилось, друзья мои. Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю профита, успешных сделок, соблюдайте свою дисциплину, свой риск менеджмент, свой мани менеджмент. Подбирайте под себя, учитесь, ставьте лайки под это видео. Еще с вами увидимся, всем пока.